Хочешь зарабатывать в интернете, но не знаешь как? А может ты профессиональный вебмастер и хочешь получить новые навыки? В этом видео я расскажу об основах заработка в социальных сетях. Посмотри до конца, так как я постараюсь тебе передать те знания, которые очень тяжело найти в интернете. В течение просмотра можешь пользоваться разделами, чтобы перейти быстрее к той части видео, которая тебя интересует. Прежде чем мы начнем, подпишись на наш канал, партнерская сеть MyLead. Ты найдешь здесь много обучающих материалов о заработке и интересное интервью. Кстати, на нашем YouTube-канале также есть интересный вебинар, в котором я рассказываю, как зарабатывать на социальных сетях и избежать блокировки. Ну все, теперь начинаем. Почему стоит зарабатывать в социальных сетях? Определенное самое большое достоинство социальных сетей – это низкая, а часто нулевая стоимость продвижения и достижения потенциальных клиентов. Создание аккаунта бесплатно. заведение сообщества и профилей ты также ничего не платишь. Еще одним преимуществом является то, что все просто и интуитивно в использовании, поэтому это идеальная опция для начинающих. Стоит также помнить о низкой стоимости рекламы, предлагаемой социальными сетями. Однако это не означает то, что ты должен пользоваться таким решением. Рекламой может быть публикация контента в своем профиле или большая активность. Как начать зарабатывать в социальных сетях? Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter, Ютуб, ТикТок. выбор просто огромен. На каждой из перечисленных социальных сетей можно заработать. Однако, если ты начинающий, то вне зависимости от того, какой офер ты продвигаешь, я советую тебе начать с создавания профиля на Фейсбуке или на Инстаграме. В будущем такие социальные сети, как YouTube, Telegram и Pinterest могут помочь уже созданной компании, которую ты продвигаешь. При этом TikTok будет хорошим выбором для получения трафика и перенаправления его уже на действующие аккаунты на Фейсбуке или Инстаграме. Лучше всего создать сразу несколько учетных записей, например, 5. Тогда в случае бана мы потеряем только 20% прибыли, а не 100. Но не все сразу. Если ты решишься создать сразу несколько учетных записей с одного IP-адреса, даже с использованием VPN, то можно сразу же получить бан. Что же делать? Есть два пути решения – бюджетный и нет. Давайте я сразу расскажу о бесплатном варианте. Среди бесплатных опций решительно рекомендую Firefox. Это самое безопасное решение, так как он не обменивает данные между разными приложениями, действующими под контролем операционной систем Windows. Если ты действуешь по системе MacOS, тогда Safari будет хорошим решением. Также рекомендуется заказать индивидуальный сервис прокси IPv4, интернет-протокол для каждого аккаунта. Ты можешь воспользоваться бесплатными прокси-серверами с ограниченным диапазоном, такие как TunnelBeer либо ZenMate, однако цена платных не превышает временами даже 5 долларов. Такие страны, как Великобритания, Германия, США и Канада будут наилучшим выбором, но стоит учитывать, что твое местожительство также имеет значение. Чем дальше ты находишься от выбранного сервера прокси тем качество связи будет хуже. Важно выбирать сервер специально для протокола SOCKS5, а не HTTP. В крайнем случае ты можешь использовать систему для изменения VPN, но этот способ менее надежен. Для изменения VPN можешь использовать проект VPN Love Me, который имеет базу данных VPN и прокси. Некоторые бесплатные, но некоторые доступны только по подписке. Все ссылки к предлагаемым сервисам и услугам ты найдешь в описании к этому видео. Следующим шагом будет скачивание плагинов. Тебе нужно три. Один User Agent к изменению аккаунтов на своих социальных сетях. Вторая – к деактивации WebRTC и третья – к очистке cookies. Ссылки для скачивания оставляю в описании. Последним шагом будет скачивание программы для смены GPS твоего устройства. Есть много бесплатных решений в интернете. Оставляю пример программного обеспечения к скачиванию в описании. Если ты воспользуешься моим советом, то тебе удастся продлить срок службы своих аккаунтов при нулевой стоимости. Почему, однако, эта опция приемлема, но не идеально. Дело в том, что есть такое понятие, как «фингерпринт». Это цифровой отпечаток пальца, по которому серверы идентифицируют пользователя в интернете. Информация в этом отпечатке состоит из ряда метаданных, которые оставляют браузер или устройство. Например, часовой пояс, список шрифтов, расширение экрана и другие конфигурации. Соответственно, фингерпринт остается неизменным, даже если очистить cookies, зайти в режиме инкогнито, либо снести данные браузера до заводских настроек. Вот вам и анонимность в интернете. Может ли веб-мастер обойти эту систему? Да, может. Существуют андеграунд-браузеры, которые позволяют создавать разные фингерпринты, например, Isaac Miran, LinkinSphere, MultiLogin. Использование ими платное. Еще один альтернативный вариант – Don't Farm. С этим инструментом можно создавать учетные записи Facebook, Google и Twitter на облаке, поэтому серверам не удастся идентифицировать Fingerprint либо другую информацию. Don't Farm будет хорошим решением, особенно если ты планируешь оперировать сразу несколькими аккаунтами в соцсетях. Окей, okay, мы справились с безопасным созданием учетных записей. Теперь время на заполнение аккаунтов. Какие инструменты пригодятся для создания графики? Всегда обращай внимание на эстетику, вне зависимости от того, какие оферы ты выбрал. Это вопрос маркетинга, люди часто обращают внимание на дизайн. Перед тобой отобразится таблица инструментов, ссылки к которым ты найдешь в описании. Речь идет о платформах с бесплатными стоковыми изображениями, инструментами и программами для обработки графики и бесплатные инструменты для проверки того, если на изображениях недопустимое содержание. Последнее особенно пригодится в продвижении офферов для взрослых. Следующим аспектом профессионального продвижения является правильная грамматика. Я рекомендую полезные инструменты для текстов. Можно пользоваться ими в бесплатной версии. Как не допустить моментальный бан? Чтобы не попасть в бан, нужно маскировать партнерские ссылки, то есть использовать так называемый клокинг. Ссылку к статье, которая детальнее объясняет это понятие, я оставляю в описании. В некоторых случаях может не спасти обычный сокращатель, поскольку боты могут проверять содержание посадочной страницы или лендинга. Самое надежное решение – это клаакинг. Обычно это платный инструмент, но для вебмастеров доступен и бесплатный вариант – это хайдлинг. Он перенаправляет ботов на альтернативную посадочную страницу, которая отвечает всем правилам, а реальные пользователи сразу направляются на страницу с оффером. Видео-инструкцию можно найти на канале партнерская сеть MyLead. Когда уже есть подготовленные и заполненные аккаунты, то самое время действовать и получать трафик. Трафик в социальных сетях можно получить с помощью партизанского маркетинга, но не стоит его путать со спамом. Найди группы и фан-страницы, которые относятся к твоей теме либо воспользуйся инструментами, которые облегчат продвижение. Например, Star Comment облегчит отслеживание упоминаний и комментариев касательно продуктов либо брендов. При этом табула поможет тебе найти потенциальных клиентов. Ты можешь также сделать чат-бота для Facebook либо других социальных сетей, которые облегчат тебе работу при рассылке информации к твоим клиентам. На блоге Мали ты найдешь статью, которая расскажет о том, как сделать чат-бота на Facebook. Ссылка на статью в описании. Может оказаться, что в будущем тебя заинтересует также платный трафик. В этом случае ты можешь воспользоваться Facebook Ads и других опций, доступных в соцсетях, которые ты выбрал. Рекомендую пользоваться также трекингами офферов, такие как Red Track и AdsBridge. Больше об этом также можно прочитать в статье по ссылке в описании. Да, я знаю очень много информации, но это базовые знания работы с соцсетями, которые должен знать каждый арбитражник. Желаю успешных модераций и высоких заработков. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, и до скорой встречи!